Всем привет! Ну что ж, сегодня мы посмотрим мой аккаунт спустя два месяца игры на данном аккаунте. Все мои деревни закрыты на 100%. Можно сейчас их посмотреть. Ну зачем смотреть, в принципе. Просто тыкнем рандомно. Первая, там четвертая. Какая-нибудь еще. Седьмая. Восьмая, в принципе, у нас здесь сюжетка не закончена, поэтому я еще не могу на 100% закрыть. А так, в принципе, у меня все деревни закрыты. 66-й ранг особо не сильно фармлю, как вы могли понять. Люди, которые активно фармят, они уже за буквально 1-2 дня после обновы, когда 70-й ранг стал максимальным, сделали себе уже 70-й. Ну, а я пока потихоньку-потихоньку 66-й набрал и... Мне этого, в принципе, достаточно. Что у меня по персонажам? По персонажам у меня ситуация вот такая. Давайте поставим, чтобы оно было нормальное. Так. Всего у меня, в принципе, персонажей нормальное количество. Нету таких вот персонажей, как донатных плеят. Не крутил Элизабет, который сейчас идет. Зеленого бана я не выбил. Ну и, в принципе, ну, вы видите, кого у меня нет. По моему БК на основную команду у меня 138 058. нормально, но не очень много. Мой сканер в принципе одет вполне прилично, но, наверное, <социт> не стоит говорить, что у меня каждый персонаж так одет. Почему? Потому что иначе бы у меня было бы уже очень и очень много БК, а так у меня всего 138 тысяч. У меня два снаряжения подготовлены для УР снаряги. То есть, плюс 5, плюс еще все звезды. Прокачка у меня всегда идет через атака плюс смертельный урон. Атака плюс смертельный урон также идет. Ну и остальное у меня там по обороне, по ОЗ идет, в принципе, стабильно. Ну, единственная снаряга, которая у меня здесь еще не докачана, это вот это вот ожерелье. Оно у меня должно быть тоже на оборону, но пока у меня, как вы поняли, нет наковален. А за кристаллики крутить не особо хочу. Давайте посмотрим, что у меня вообще по снаряге. Ну, она у меня не такая большая э, по разнообразию. Затычки всякие стоят, э, желтые, просто типа, чтобы были. Ну, а потом уже как-нибудь с этим буду заниматься. Расставлю всем своим персонажем снарягу, типа, чтобы она была. Далее пойдем в Хранилище предметов, просто посмотрим, что у меня здесь. Здесь особо интересного ничего нет. 99 ушей, 44 крыла, 15 рогов. В принципе, пока нормально. Ну и пробуждение, всякие снаряжения, всякое такое. Готовка еды не так много, расходники. 5 билетиков для того, чтобы если вдруг мне потребуется срочно что-то, а фармить не особо хочу, то использовать. Ну, либо просто, когда будет то ивент на расщепление, я использую эти билетики туда. Пока еще не знаю. Сундучки, кстати, скоро надо будет уже продавать, а то их поднакопилось достаточно много, сколько их тут у меня. 1 миллион 500 тысяч примерно за, без повышения бафа, то есть без Вероники. Ну, а, наверное, будет, ну, миллионов, наверное, 4-5 подниму с этого. Ну, и кипровку вы видели, вот столько у меня ее. В принципе, вот такой вот у меня аккаунт, не сильный, но и не слабый, в принципе, пока. По PvP у меня 2811 на обычном и 2000 на элитном, потому что элитный я вообще не фармлю, а обычный, ну так потихоньку-потихоньку, не особо фанат арены, пока нет нормальных персонажей. Поэтому, ну вот, посмотрим, что у меня по наградам здесь будет. Ну, 2811, как у меня здесь будет, то 5 из 5, опять, наверное, похожу по Куролесить. Ну что ж, вот такой вот у меня видеоролик получился. Подписывайтесь на мой канал, как только у меня на канале будет 300 человек, выйдет бомбезный видеоролик. Ставьте лайки, пишите в комментариях, как у вас обстоят дела с вашими аккаунтами. Ну и, в принципе... Если вы меня хотите поддержать, у меня ссылочка в описании всегда. Ссылка на мою группу ВКонтакте также в описании. Ну, а с вами был, как всегда, я. До новых встреч.